Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители живописи. Я уже говорил в одном из своих видео, что живопись, как ремонт, невозможно закончить, ее можно только остановить. Это последний шестой сеанс, в котором работы будет немного, а вот выводы немалые. Итак, в предыдущем пятом сеансе, я поработал с мелкими деталями, но свет и тень оставил слишком контрастным. Значит, в сегодняшнем сеансе убиваем контрасты лессировками, объединяем картину в один тон. Краски только прозрачные, листировочные, все эти краски были использованы в предыдущих сеансах, поэтому ничего нового. Травяная зеленая, краплак красный прочный, краплак розовый прочный, сразу скажу, что краплак розовый прочный на палитре был, но я не использовал его в завершающем сеансе, так что его можно выкинуть. Далее, индийское желтое и кобальт синий спектральный. Все краски будут использованы только в чистом виде, но мне понадобилась одна смесь. Это смесь двух прозрачных красок. Травяная зеленая и индийская желтая. Получилась темновато-болотная смесь. Смешивая прозрачную с прозрачной, получаешь прозрачную смесь. Назову ее хакки. Вот этой палитрой я и буду работать. Начну с краплака красного. Им полностью закрашиваю драпировку. Эта краска ничего не даст на темных участках ткани, так как она светлее предыдущей закраски, кроплаком фиолетовым прочным. Но, тем не менее, она уплотнит светлые места драпировки. Этой же краской дохожу до середины темного места стены. Продолжаю работать с краплаком красным. Тоненько, в протирку, крашу румянец на винограде и яблоке. Также, красным краплаком закрашиваю розочки. Вот тут внимание, после закраски розочек, их лепестки становятся красноватыми. Для выбеливания светлых мест, я промываю кисть с жестким волосом в растворителе, макаю ее в тройник и вытираю участки лепестков, которые должны быть светлыми. Аналогичный прием я делал в видео, роза на черном стекле, когда высветлял блики на отраженном жемчуге. Этим же краплаком даю красноватых оттенков на теневые места листьев. Подчеркиваю красные рефлексы на золотых предметах. Теперь, перехожу на прозрачную краску, индийская желтую. Сначала еще раз, закрасил ей светлый участок на стене. Покрасил индийской желтой, все золотые предметы, аналогично розочкам, пока краска сырая, вытирая жестким коротким ворсом кисти, блики на этих предметах, чтобы еще раз не красить белилами. Теперь смесь хаки, травяная зеленая и индийская желтая. От середины темного участка стены, уплотняю этой смесью стену. Ближе к светлому участку, травяной зеленой меньше, индийской желтой больше и в протирку. Этим цветом хаки листирую все листики. Той же смесью хаки придаю некоторую зеленоватость винограду. Опять этим же цветом хаки, лиссируя золотые предметы в области полутени, придавая им зеленоватый оттенок. Также, работая со смесью хаки, высветляю бликовые места чистой кистью, смоченной в тройнике. С кобальтом синим прозрачным, все очень просто. Еще раз закрасил глазурь синего ящика, и придал синеву перламутровому рогу изобилия. Ковер. Травяная зеленая краска, в смеси с кобальтом синим, придала ковру зеленовато-синий оттенок. Если смотреть на оригинал, как на натуру, и не ставить задачу скопировать руку мастера, то, как самостоятельная картина, можно и закончить, что я и сделал. А вот теперь, самое интересное, разбор всей работы. Так как это эксперимент, а значит, выводы и ошибки, которые можно было не допустить, если бы знать заранее. Сравнивая с оригиналом, по плотности темноты, я конечно не дотянул. С одной стороны, я к этому и не стремился, еще в предыдущих сеансах говорил, что для меня оригинал слишком темноват. На моей картине, тени светлее, но имеют больше оттенков. С другой стороны, я проделал намного больше работы, для плотности цвета картины в целом. Можно было сократить письмо этой работы на 1 два сеанса, если бы. Помните, я говорил, что подмалевок должен быть светлее окончательного варианта? На несколько тонов. А вот насколько нужно иметь чутье или опыт. В данной ситуации и чутье и опыт меня немножко подвели. Я сделал слишком светлый коричневый подмалевок. Впоследствии это привело к четырем сеансам лессировки, ну, например, на трепировке. Если бы я сделал темнее подмалевок, хотя бы еще на один тон, то обошелся бы двумя цветными лессировками темных мест. А теперь главная ошибка всей картины. Я не зря перед работой со сложным натюрмортом писал Петушка, предварительно закрасив холст под имитацию золота. Еще в той работе понял и оговорился, что золотая имприматура, подходит для теней и темных картин. В светлых местах она не работает, и портит картину при скользящем попадании света. Однако, я пошел на риск и стал писать сложный натюрморт по золотой тонировке холста. Хоть светлый участок стены был трижды закрашен прозрачной краской, индийской желтой, золото, при попадании бокового света, вылезает вперед, и чернит светлые места на картине. Делает такой негатив. Вот, я пытался сделать фото под углом, но к сожалению камера, не передает того, что видит глаз, поэтому поверьте на слово. Можно не брать этого внимания, так как картину смотрят спереди. Но, тем не менее, как избежать эту ошибку в будущем? Если золото хорошо работает в тенях, значит в свету его нужно закрашивать светлой краской, например белилами, и после лессировать в нужный цвет. Короче, чтобы понять свои ошибки, сначала их нужно совершить. Мне некому было подсказать, а вам, уважаемые любители живописи, подсказываю. Заменяйте золотую имприматуру, но хотя бы на охру золотистую. Эффект тот же, а проблем с визуализацией меньше. И еще один короткий вывод. Чтобы в дальнейшей работе, было меньше работы, исправляя ошибки из предыдущих сеансов, нужно стараться начальный свето-теневой подмалевок, сделать как можно точнее. Многие такой подмалевок называют мертвым слоем. Я так его не называю, я называю его диапазон. То есть, расстояние от светлого к темному, или соотношение света и тени. Короче, если постараться на стадии письма светотени, то остальное, просто детская раскраска. Об этом я обязательно поведаю в своих следующих видео. Вдруг, этот сложный натюрморт, показался кому-то очень сложным. Не отчаивайтесь. Для меня он тоже непростой, и не все, что хотелось, сумел воплотить. А значит, есть куда стремиться. Общайтесь, критикуйте. Комментируйте. Всем любителям живописи желаю творческих удач. До новых встреч!